Всем привет! На связи мистер офицер, Мы продолжаем играть в игрушку Ори. End the Will of the Wisps. И сегодня мы, не знаю, что будем делать, мы будем... Давайте откроем карту. В прошлый раз я думал, что мы все-таки нашли клык Вэ, но это оказался не клык Вэ. Вот. Все печально. Не знаю, как этот клык воя выглядит, но почему-то на карте у нас вообще никак не отображается. Это на самом деле очень печалька. Причем большая печалька. А, поэтому не знаю, когда мы его вообще найдем, найдем ли или нет. Есть вот такой вот у нас э, трофеечек, но опять же мы его поднять не можем. Я предлагаю сходить до вот этой тети какой-то тут вот. Вот она. А, и, ну, посмотрим, что она нам даст, и если она что-то нам даст такое, что, что нам понравится, то мы, как, как истинные кавалеры, пойдем выполнять это задание. Если нет, то, в принципе, у нас пути ясные. нужно побегать здесь, побегать здесь, и можно, в принципе, можно двигаться вот в это направление... Вот, Как-то так Так что побежали к тете И чтобы это сделать Нам нужно подняться повыше Да? Окей, я понял Бадабум Ой-ой-ой Да что ж ты прыгаешь-то, а? Ты же знаешь, что я победю. Зачем ты себя уничтожаешь, друг мой? Или не друг? Блин, я не могу запрыгнуть. Как так? Ори, что ты творишь? Ты должен это сделать. Just do it. Что ж такое-то? Разбег и падение. Ай-яй-яй, ну что ж, ты будешь... Ай. Да блин, да... А! Так, еще раз. Да не пони... Ау... Вот, вот оно как надо было. Так. Здесь хоть и всякая фигня висит. Давайте заберем ее. Пэшка нам помешает вот она все вот она что. вот она все так тут тут нам нужно вот так вот вот так вот и вот оно то место которое нам поможет какие-то синие эти так ну да мы на верном пути Огонечек-огонек Ты там прыгай, прыгай Скачи, скачи Так Вот это мадмазелина Люпа Приветствую, я Люпа Выдающийся картограф Ну и более тут разбушевалась Жуть, у меня аж карты промокли Отдам за полцены Говорят, ты ищешь пропавшую подругу, а для поисков тебе понадобится карта. Не желаешь приобрести карту этих бескрайних болот за 25 искор духовного света? Давайте купим. Чё, почему бы нет? Благодарю. Так, раз у нас есть карта, значит, в принципе, все, что на ней есть, должно быть открыто. Правильно? Я прав? Uh -huh. Так, о, о, о, тут тоже можно как-то это все сломать походу и попасть вот сюда. Интересно. А здесь у нас вот такой вот небольшой оказывается, проходик был и тупичок. Круто. Здесь тоже мы можем все это дело пройти. А тут походу уже что? Все? Тоже? Тоже? Закрывашки. Ну что, остается одно идти сюда, вот смотреть, что тут есть. И уже после этого расследовать вот эти другие местечки. Все странно, тут тоже, типа, все, конец. Переход на другие карты. Однако да. Или сбегать сюда. Но, ну, блин, сбегать туда мы успеем, я думаю. Ладно. Пойдемте вверх, через верх пройдем здесь и выйдем, наверное, вниз. Правильно? Или неправильно? Интересно. Может это какой-то телепорт? Давайте сгоняем сюда. Лишь вот эта фигня нас перенесет туда. Может быть, конечно, но... Может быть и не так. Так, а что ты еще можешь нам предложить? Ничему нельзя верить, ничему. Вот, например, эти топи зовутся чернильными, так? Ну, я решил набрать тут воды, чтобы чертить карты. Только хорошую бумагу зря извел. Ладно, не переживай. Не зря ты извел бумагу, она нам поможет. Так. Опять нас встречает Маленькая нечисть А, не хочет он, да, так? Так, я вижу, есть Тоже интересная штука Блин, как тебе туда запрыгнуть-то? А вот это что у нас? Нифига себе. Дела. Не, не хочет он почему-то туда запрыгивать. Вообще никак. Никак. Пока что. Пока что он не хочет никак. Это пока что. М -м -м. Давайте пробовать вверх. Ну, Где-то вот здесь вот есть путь вверх, да? Ой-ой-ой. Расшумелся я тут. Тут у нас тупичок. А если тупичок, возможно, у нас тут какая-нибудь плюшка дождет. Оп! Держимся аккуратненько. А вот и плюшка. Стойкость. Вы получили новый осколок духов. С ним вы получаете меньше урона для использования. Нажмите вот такую кнопочку. Меньше урона. Хорошая штука. На 20% меньше урона. На следующем уровне. О, сейчас. На 10% меньше. А, все у чайки и, и чайки заполнены. Прикольная вещь. Прикольная вещь. Так, ну реально, так, мы здесь что получили с вами? Получили вкусняшку и видим еще вкусняшку. Но как нам до нее дойти? Я совершенно пока не представляю. А, нам нужно внизу проплыть, якобы. О, блин. А как мы это сделаем, если у нас не так много хипе? Сделаем мы это вот так вот. Да. Серьезно, блин. Там ничего не видать, а? Да я не вижу куда плыву, реально ребята вы что, жестко, все хлобец меня. Ай да, все плохо. Нет. Хорошо, я там типа выпрыгну, заберу эту хреновину и и умру, да? Я хочу понять. А, ну, понятно, на дне полная полная фигня на дне. А -а -а -а. Фью Горлякова руда Вы нашли руду, с помощью искусный мастер Сможет что-нибудь починить, как обычно Что-нибудь да починит а -а -а -а. Но нам придется умереть. Так. Эм. Вот так вот. Нам не дают сохраниться. Нам не даются сохраниться. Блин, ну это хреново на самом деле. Ладно, я понял. Все мои попытки были... Были немного напрасны. Нам нужно выше подняться. Как нам это сделать? Можно аккуратненько. Чтоб не вызвать... Блин, чтоб не вызвать не получилось. Мы как эти. Два... Два человека, которые пытаются Что-то сделать, но не могут Друг друга задеть эм, Да О, вот это Класс, если честно Я не думал, что можно за дерево это Зацепиться, но Это круто на самом деле Ну что, давайте идти влево Как я и хотел Прыгай там, прыгай у тебя хорошо получается. Все правильно. Нифига себе. Мания преследования. Я бы не хотел такую манию. Так, у нас есть э, вариант... У нас нет варианта. Еще щ ⁇ кнули Панама. А как нам тут пройти? Где-то... Да вы серьезно, вы издеваетесь? Туда надо опять плыть? Как это вообще? Где... Где этот конец пути? Жестко, конечно. Это очень жестко. Кто знал, что такая хрень будет, а? Кто знал? Ой-ой-ой. опасность на каждом шагу да блин чон он спрыгивает просто вот берет и спрыгивает так а, -а, -а! да что ж такое-то Блин. Ах, я даже не знаю. Как сюда запрыгнуть? Да вы серьезно издеваетесь. Вау, давно б так. Так, а здесь мы зачем для чего? Вроде ничего нету. А зачем реально так сюда вообще? Ну, допустим, тут есть какой-то кустик. Что это нам даст? Вообще ничего не дает. Очень интересно это все. Да, вокруг такая, блин, красотища. Свет лазеры, чернильные топи, да? Ну давай сходим туда Тут вот есть вот Классная вещь Специально для нас Придуманная Yeah baby Фрагмент ячейки жизни Нужно еще один искать Как всегда Эта игра Любит сложности Ой Плювака Плювака Знаем мы такую плеваку Пожалуйста, не плюйся больше. Нифига себе. Тихо, я не готов к такому. Блин, она всегда будет плюваться, да, походу? Так Тут просто бесконечная плевака эм. А я ведь ничего не смогу сделать Совсем ничего Это обидно На самом-то деле Это очень обидно Блин, я тут реально ничего не могу сделать только погибнуть. Так, окей, я здесь. И мне нужно умение, которое будет помогать мне двигаться вверх. А так как этого умения нет, значит я напрасно тут. Вот так Вот так вот -а. Так Ладно, я все понял Бессмысленно туда тёпать Все, да, забито тут Песочком каким-то Непонятным, неизвестным Да, мне Опять же, надо какое-то умение, похода. Ничего не могу сделать, ребят. Просто сыплет песок и сыплет. А я ничего не могу сделать. Все, я пошел отсюда. Это еще я не готов творить такие штуки. Я еще не могущий. Спрыгиваем вниз. Здесь мы, как с вами поняли, тоже какая-то дичь творится. Давайте попробуем по-быренькому. Куда-то там доплыть. Все, не, мы никак не можем. Так, ну все, прыгаем вниз. Прилетели. Оп. Полегче, братан. Блин, тут реально какая-то дичь творится. О, там есть классная штука, которую мы пока не можем достать. Так, стоп. Все Правильно, топай на месте Че, блин? Ага-ха Так, ну вот здесь мы не были, да? И Вверху-то мы не были А вот тут вверх Как мы можем подняться, вопрос Как-то ведь можем там тоже какая-то веселька была. Ну блин, пока мы только так могем, да? И здесь я вот зацепиться, к сожалению, тоже не могу, чтобы попробовать туда поползти. И хипешки, и не хипешки. Все тут есть. Так. Ты кто такой? Хочешь полюбоваться видами? Красиво, правда? Родник во всем своем великолепии. С тех пор, как колеса старой мельницы остановились, пришло и ушло целое поколение Моки. А еще говорят, что внутри целая стая. Воу. Крик. А, она-то что здесь забыла? Почему же она покинула гнездо? Может, ей что-то угрожало? Уж точно не ты. Ты и мухи не обидишь. Кстати, это надо исправить. Тебе повезло. Дело в том, что я оружейный мастер. Не желаешь оточить свои навыки? На первую покупку действует скидка, так что выбирай с умом. Да. Итак, у нас есть варианты прикупить тут, значит, со скидосом турель. Нужна энергия. Рядом с вами появляется сфера духов, которая атакует врагов. Есть неизвестная, но мы еще не отыскали это умение. Дальше есть удар духа. Вы наносите врагам мощный размашистый удар. Дальше у нас что есть? Звезда духов. Нужна энергия. Вы бросаете вперед звезду, а она возвращается к вам. Короче, бумеранг, а не звезда. Шип. Нужна энергия. Вы запускаете мощное световое копье. Для этого нужно много энергии. Вот эту штуку бы я бы взял. Она бы нам в ближайшее время, наверное, пригодилась. Э -э перемещаться она нам помогла бы в этом. Ну и последнее, что тут есть, это пламя. Вы поджигаете ближайших врагов. Собственно... Я подумал, и реально, из того, что есть, здесь мы можем взять классную штуку, эту шип. А, то есть вот так, да? Используя новый навык с умом, получить следующий будет куда сложнее. Ох. Будь всегда на чеку. Нажмите X, чтобы поговорить с этим парнем-офером. Хочешь улучшить свои навыки? X, да. И тут давайте посмотрим, что мы можем сделать. У нас есть 400... Очочков, а можем мы сделать шип, который сделали. И взрывной шип. Шип взрывается при попадании. Для этого нужно 800 очков. 800 очков. Ох ты, ⁇ ёб ты. Здесь все подорожало два раза. Ух ты, ⁇ п Да. Ну что, будем копить на взрывной шип? Наша следующая цель. Итак, ну, поскольку мы шли вперед, давайте продолжим двигаться вперед. Так, э, собственно, параметры. Блин, а что я сюда тут зашел? Мне нужно ж карту открыть. Ага, мы здесь, э, нам нужно только вперед двигаться. Вперед это, это вот сюда. Давайте пойдем туда. Блин, прямо сюда прыгать. Прям сюда, да? И здесь мы сбегаем сюда. Давайте пробовать. Единственное, что я хочу сделать, это еще вот здесь вот нужно назначить. Не, здесь все правильно. Как нам следующее умение-то выбрать? Во, а, башечка есть уже, есть возможность Y. Давайте проверим, как это работает. Ух ты ж ё моё! А, дофига энергии реально требует. И это у нас ничего не дает. Я все понял. И... Так, тут-то у нас что есть? Ух ты ж, ёлки, это что такое? Вот и И ты за Я ничего не могу сделать. Но тут, походу, какие-то штуки нужно принести и вставить, да? Интересное место. Так, у нас есть возможность... Попрощаться с этим парнем. Так. А, а, то есть такими тут путями мы будем... Ох, ты ж гад! Я тебя понял. Блин, то, что энергии много требует, это, конечно, хреново. Очень хреново. Так, что мы можем сделать здесь? Ух ты, какой я крутой. М -м -м. Бесполезно, да, тут что-то творить? Ага. Ох ты ж, мы какие крутые, а? Хипишечка. Которая нам нифига не нужна. Так. Тут что мы можем? Как это все забрать? И как выше подняться мы можем? Вопрос. Блин, что-то как-то не особо высоко мы можем прыгнуть. ВИИИИИИИИИИИИИИИУ Нифига Я тебя понял, друг Ах ты ж Ай-яй-яй, что-то не дает нам Ай Серьезно? То есть есть такая проблема, да? Я понял Небольшая хипешка, но дайте попробуем еще раз. Ух ты ж, уйди, неблагодарный. Всем офигели. А, я думал, тут будет это вкусняшка. Но походу не до вкусняшек. Я понял. Вах-вах-вах. Так, а тут. Блин, а как мы можем это дело забрать? Ах ты ж. Паразит. не хочет он забирать. Так, а если мы... Да, йоги. Серьезно? Понятно, нужно прям стрелой туда бабахнуть, да? А, oh, е! Yeah. Подожди. Так. Это было опасно, но мы что-то да сделали. Я там видел какую-то гадость. Не хотел бы, я, чтобы... Блин, а тут, мне кажется, что-то есть. Тайна или... Это что за гадость? Это что за гадость? Жесть, а тут вода, да? Так, э, не особо-то намного чего-то дало. И предлагаю, знаете, что сделать? О, ребятки вылезли. Мы Моки знаем, где упала солнышко. Недалеко от дома, который мы покинули. Тихий лес. Жуткий лес. Йок. Банкарек, зачем вы меня куда-то забрали? Я, возможно, еще не готов. Эй, соушка, да? Кволок добрый, кволок поможет. Что ж, я предлагаю... Да что ж такое? Что тут происходит? О. О. Кит какой-то. Или что-то в этом роде. Собственно, на этом интересном месте мы сегодня закончим данный, данный видосик. А вы, естественно, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, ставьте лайки, оставляйте сообщения всякие разные, крутые, некрутые, и, возможно, если они будут крутыми, действительно, мы их будем с вами прямо в начало видосика закидывать, и вы будете муа, наслаждаться этими сообщениями. С вами был офицер, всем огромное спасибо за внимание и всем пока.